С Новым Годом, дорогие друзья, и с Рождеством Христовым я поздравляю вас. Наступает эпоха любви, приходит время великих перемен, и я желаю вам, чтобы в этот удивительный период человеческой истории любовь стала хозяйкой в каждом доме, в каждом сердце. И вместе с ней в ваш дом пришли радость, мир, гармония, удача, успех, здоровье, вера, и, конечно же, счастье с Новым годом. Когда приходит Новый год, Мне хочется немного тишины, чтобы громко закричать, Я люблю, люблю, люблю, прошу тебя. Этот Новый год в сердцах людей Огонь любви зажжет да так, чтоб мир весь нас сиял от любви. Друзья, я люблю вас С новым годом